На самом деле, вот эта вся идея, это вся идея, она зомби. Почему? используется 21 кадр используются специальные слова используются даже шумы которые я умею определять во время того когда выступают используются мигающие используется ложь используется зомбирующая ложь используется повторение используются одни и те же фразы одни и те же фразы используются причем триггеры ставят в виде нлп программирования это рычащие звуки они никогда не сидят все время стоят они стоят так чтобы там определенным образом смотреть в камеру это все работает как профессиональное построение э, системы влияния на людей верите вы нет и я знаю что сейчас там вновь начнут там обвинения там плевать в мою сторону горит Дуйко, и сволочь там всех спасаем это вам так кажется никто никого не спасает на территории Украины пришли войска, они пробуют забрать эту. хотели Луганск освободить, и Донец. Да, ну а зачем тогда в Одессу вошли? А Херсон, зачем? Что, что там делать? Позор вообще. Я настолько расстроен и настолько вижу это все, и вижу эту ну, гадость, все, знаете, это просто ужасно.